Всем доброго времени! Ой, сейчас куда По -по -по потащилось так. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. Меня зовут Максим, и это канал Max Effect. Добро пожаловать в Crusader Kings 2. Вы смотрите уже восьмую серию челленджа династии в Crusader Kings 2. Так, и что же у нас на повестке дня? У нас продолжается война. Продолжается война, и ничего нового не происходит. У нас в прошлой серии родился Сын, наследник, как вы помните, вот, вот он, а Филиппа Капоне. Он, у него пока что ничего нет, никаких этих... Эм, пока, пока что у него нет никаких э, черт характера, ну ничего. Знаете, что я подумал? Пока что мы всего лишь маленький человек. Патриций Торговой Республики, который, возможно, еще не скоро, непонятно когда победит в выборах следующих. Я вот знаете, что подумал? А давайте-ка мы вступим в какое-нибудь общество. Итак, а мы, значит, потеряли черту набожны, у нас ее больше нет, мы больше не набожны. И как бы сказать все, мы... Нам как бы по роллплею уже не нужно поступать ни к диктинцам, ни к доминиканцам, но есть еще вариант слуги дьявола. Потому что мы грешник. <смех> мы грешник. У нас есть какой-то грех. Ну, похотливый. Похотливый... Это грех? Ну, вообще-то да. <смех> uh, no. Я даже не знаю. Либо слуги дьявола, либо герметисты. Мне больше нравятся герметисты, потому что у нас как бы сейчас идет фокус на путь знаний, на фокус на образованность. Мы строим обсерваторию, мы там наблюдаем за звездами, пишем книги. И вот я, что хочу? Я хочу поступить герметистом, потому что... А Потому что почему бы и нет? Все, вступаем герметистом. Приветствую, Патриция Асторы. Мы рады, что ты решил сделать первый шаг на пути к просветлению. Сейчас секреты корпуса скрыты от тебя, но со временем ты достигнешь нужного уровня понимания. Держи в уме все, что сможешь узнать. Гермес, трижды величайший, раскроет тебе свои тайны. Магус Мелик Шах Так, ну все, мы вступили В общество герметистов И мы теперь неофит Я хочу даже это заскринить Здорово Мы теперь неофит в обществе герметистов Дорогие друзья И у нас сразу же есть Сразу же открылось новое решение Мы можем написать трактат И мы можем добыть ингредиенты Давайте напишем трактат Приступаем к написанию трактата. Так. Передо мной грандиозная задача исследования и написания теоретического доклада, который должен быть представлен на рассмотрение моими коллегами. Если Орден одобрит его, это будет большим благом для меня. Но если качество окажется недостаточным, это ударит по моему престижу и положению среди герметистов. Я сделаю все, что смогу. Я приложу экстраординарное усилия. Я приложу экстраординарное... У нас есть 10% шанс, что мы получим... Черту характера амбициозный, а это очень крутая черта характера. Мы потеряем 56 монет, у нас всего 43, мы будем в долгах. Это плохо. Так, у нас изменится благочестие. М -м -м -м. Потратить больше времени и средств на доклад, даже если это негативно скажется на управлении вашими землями. Качество превыше всего. Ну, мы в стрессе, мы и так в стрессе, и впахивать еще больше, я даже не знаю. Никаких амбиций это не стоит. Ладно, мы просто выберем первый вариант. Не будем слишком сильно перерабатывать, а то от сильного стресса персонаж может умереть. А... И мы будем играть просто за наследника нашего, которому всего один год. Это просто 16 лет... 16 лет не делать ничего, буквально, абсолютно. Там за нас все будет решать совет и так далее. Так, эм, так, я попробую перевести это самостоятельно. Раньше я переводил с помощью переводчика. Сейчас попробую перевести это самостоятельно. Образовательное видео, между прочим. Учим с вами английский язык. Despite, не знаю, как переводится despite. А, а, а, ну, ладно, в моих, в моих лучших интересах. Как бы поймать ее, э, поймать, заинтересовать ее, короче. Бабалия остается не с разговорами о моем. Бабалия остается не впечатленный. Бабалия остается не впечатленный с разговорами о моем, о процветании моего королевства. А, короче, это плохая идея была. Давайте я просто переведу с помощью переводчика, чтобы не тратить ваше время. По-моему, такой ивент уже был. Я уже так давно не играл. Я делаю большие перерывы между сериями. Просто все забываю, все забываю. Так, несмотря на все мои усилия, заинтересовать ее, она остается равнодушной к рассказам о моем процветающем Королеве. Возможно, мне придется попробовать что-то еще. Прикажи склониться на мою сторону. Что за, пустая, что за пустая трата времени? Ладно, не будем больше тратить время. У нас 91. Возможно, возможно, даже не знаю. Ну, я думаю, стоит еще немножко подождать. Что, стоит еще немножко подождать. И тогда, возможно, ее мнение о нас повысится до 100. После этого, я думаю, прекратить, налаживать с ней отношения. Да. Ну-ка, а мы можем ей сейчас подарить подарок? Ага, можем, но это никак не улучшит ее мнение о нас. Можем, пожалуй, тебе почетный титул? О, мы можем сделать ее своим учеником. Правда, у нее только 4 образу... образованности. Да, кстати, кто у нас больше всех подойдет к нам в ученики? А, да, и мы еще придворного учителя с вами не назначили. Пускай это будет дичи. Он отлично подходит. Так, и ученик. Ученик, ученик, ученик. Мы могли бы и назначить Тедичи, тоже на роль ученика, так сказать. Но дело в том, что он уже состоит в обществе бенедиктинцы, так что мы не сможем его назначить. Я хочу найти кого-нибудь среди вот этих вот людей. Так, ищем все. Так, образованность максимальная. Так, досягаемость к... Э, да. Ко двору. Да. О, вот кто у нас остается. 11, 11, 11. Ладно, давайте либо Розамунд, либо Гильем. Вот Гильем наш старый знакомый. Да, мы его уже пытались приглашать к себе. Давайте мы еще раз попробуем его пригласить. Можно, кстати, пригласить его через заключение брака с... А, у нас не с кем заключать брак. Ну ладно, тогда просто пошлем ему подарок. А, пошлем подарок и пригласить его к двору. Да, все, мы тебя ждем. Будешь моим учеником. Хоть и ты более образованный, чем я, но... Какая разница? И да, он прибыл к нашему двору. Все, замечательно. мы сразу же, сразу же назначаем его учеником. Пожалуй, почетный титул. Ученик. Всё. Теперь ты наш ученик верный наш ученик, Гильем де Сарданья. Замечательно. И после того, как мы назначили ученика, у нас появилось еще одно решение: Мы можем добыть ингредиенты. Вы скажете ученику, чтобы составил вам компанию в поиске ценных алхимических ингредиентов. Так, давайте займемся этим. По -по -по -по -по -по -по вот этот вариант. Так, что ж, продолжаем. Э, у нас сейчас будет научная деятельность. Это замечательно. Э, ну, действительно, сколько можно воевать. Да и потом... У нас настолько малы наши силы, что мы не можем никак э, способствовать тому, что... Ну-ка, э, рано утром Гильем уже ждал меня снаружи, и мы вместе направились к ближайшим холмам, чтобы собрать редкие виды трав. Напомни мне, какие из них ядовиты. Мы пока что еще ничего не знаем, но мы же только учимся, только учимся. Что это у нас такое? Строгая диета. Строгая диета будет до 85-го года. Еще 5 лет он, мы будем на строгой диете. Так. О, ты уже написал? А, готово, я написал. Вполне достойный трактат о философском камне. Он исследует этот чудесный объект. Его способность превращать дешевые металлы в золото, а также способ его создания. Осталось только представить эту работу моим коллегам-герметистам. Ну, хорошо. Хорошо. Отправить трактат коллегам и дождаться ответа в надежде на их объективность. Интересно, мы сможем как-нибудь на самом деле получить в этой игре философский камень? Потому что если да, то мы можем очень сильно разбогатеть. Хотя, я не знаю. Так. Ему понравилось. Так, ему Одном. там нужно 3 из 5 чтобы три из пяти товарищи должны сказать что да нам понравилось так ему второму уже понравилось уже 2 есть третьему понравилось и и и ну кому еще понравится четвертому понравилось все мы уже мы уже победили Пятому понравилось, надо же. Никто не говорит, что ужас, ужас у тебя работа никакая. Совсем никакая. Ну-ка, когда Гильем дал мне попробовать какое-то странное растение. Ну что ты, что ты всякую фигню в рот себе а, несешь? А, одно из двух событий произойдет. Либо нет эффекта, либо расстройство желудка. Ну-ка. Ничего не произошло? Ну хорошо, нам повезло. Так вот, уже четверо высказались о том, что им понравилось наше... А, что это, что это, что это, что это? А, заручиться поддержкой а, в совете. А что ты хочешь? Ну ладно, на. На тебе мою поддержку, бери. Потихоньку, потихоньку, помаленьку все становятся нашими должниками. Правда, я не знаю, как это использовать. Вот, например, <ин sprayedicar> хм. ладно. Забыли. Так, страна, обязательств, совет. Пока что мы тут ничего не можем. Вы не можете предлагать изменения. Ладно. Ждем, ждем, что же будет дальше. Как же? сообщество герметистов отреагирует на наши научные изыскания. Понравится им или не понравилось? Понравится. Кстати, вот судя по названию вот этой провинции, тут сразу понятно, чем тут занимаются. Но не будем об этом. Вы этого не слышали. Это, это, это все потому, что вот здесь такая вот локализация. Да, локализация, она хоть и не идеальна, но она все равно очень хорошая, она все равно есть. В более ранних версиях тут вообще был кошмар. Так, успех. Э, достаточно, кол успех достаточно коллег одобрили мой научный труд. И теперь его добавит. Ура! Какой я умный, 75 престижа и 100 очков к параметру «Тайные знания». Надо же, как хорошо ты справляешься со всем. А вот если бы мы выбрали второй вариант, то было бы еще лучше. Так, Стора, я, я считаю, что отсутствие алхимического кабинета не дает нам двигаться дальше. Если мы хотим раскрыть секреты, нам нужно построить лабораторию. Хорошо. А, принимаем задание построить лабораторию. Так, сколько нам нужно денег, чтобы построить? 50? А, запросто. Забирайте. Так. Во имя науки... По-настоящему полезная лаборатория может потребовать как времени, так и денег, но без каминета. Я сомневаюсь, что когда-нибудь смогу раскрыть глубокие тайны. Во имя науки! Во имя науки, ребят! Кстати, недавно прошел день российской науки. <с hell> ну что ж, мы соблюдаем традиции. Так. <служдаст> Хм, секретность имеет большое значение, ведь эксперименты, которые вы ставите в своей лаборатории, могут напугать невежественных людей и напол наполнить ваших коллег-алхимиков ложными надеждами. Чтобы не допустить до них злоумышленников, лаборатории часто строится глубоко внутри замка, но если построить ее в доступном месте, она, вероятно, будет эффективнее. Хм. то есть нам сейчас хотят предложить, что выбрать, что важнее нам, секретность или эффективность? Я думаю, что секретность важнее, потому что, ну знаете, сейчас 11 век на дворе, народ у нас очень такой суеверный, а церковь имеет большое значение в жизни людей. Они увидят вы что, там какие-то дьявольские опыты ставите, на костер ваш, вас всех казнить, предать анафеме!» И папа вообще, не знаю, возьмет Венецию и просто отколет ее от себя». И отлучит нас от церкви. А для ненадлежащего нагрева при образовании металлов вам потребуется печь различной температуры с, с пламенем разных типов. Алхимические тексты говорят о различных установках, которые могут быть полезными. Маленькую, но функциональную лабораторию или эм, пригодную даже для, для сложных опытов. Ну конечно, ну, конечно... Uh, правда, мы уйдем в минус, но не страшно Через месяц мы все восстановим Тем более, скоро закончится война Мы распустим армию А это значит um, Образительный союз прекратил существование Потому что Базилевс умер При подозрительных обстоятельствах В 21 год беднягу просто убили ни за что Ну ладно Мы пока что к этому отношения не имеем Папа Сергей Пятый умер его сменил папа Виктор, Виктор Третий. О, Задарская битва! Мерзкий развратник! крикнул хорватский командир. Хорватский командир, вот ты. Выражение его лица больше походило на скал дикого зверя, чем человека. От неожиданности я застыл на месте, вынужденный наблюдать, как он вонзает свой меч в мою руку. Что? О! Мы можем вызвать его на поединок А сколько у нас? У нас минус 10 Мы не как Просто Что? Так, подожди Как насчет того Чтобы взять Моим потомкам И отпустить меня То есть Нет Он хочет То есть Вы понимаете? Да, вы понимаете? Мы откупимся от него Нашей книгой, которую мы Мы просто кинем ему книгу На, и оставь нас в покое а, И есть третий вариант Мы получим черту руки и серьезно раним То есть мы лишимся руки Что даст нам образованность Плюс один Этому человеку не хватает руки Серьезный недостаток в бою, зато хорошая отмазка От домашних дел Личные боевые навыки, минус 20 Вообще в... еще в больший минус уйдет Um, половое отвращение отношения за сходство характеров Так, серьезно ранен этот человек И серьез... мы будем серьезно ранены Мы еще минус 20 Офигеть Вызвать его на поединок Я просто сомневаюсь, что у нас что-то получится Блин. Я думаю, что чтобы компенсировать вот этот недостаток, нам нужно это... Кузнеца нанимать, чтобы он сделал нам меч. И это, и броню. Просто почему я об этом забыл? Так же можно делать. Но просто у нас сейчас минус. И уже поздно, когда нам хотят отрубить руку. Хм. Ну давайте попробуем хотя бы с ним сра сразиться. Я не знаю, на что сп способен наши... Э, э, асторы. На что способен Астор и что он может сделать этому мэру Хрвое. Мэр Хрвое из Бринье. Полководец Хорватия. Хм. Давайте рискнем. Попробуем хотя бы. Попробуем. Надеюсь, нас не убьют. Простая дуэль за честь. Но мэр Хрвое имеет вид бесспорного, уверенного э, в победе. Когда я атакую, он хихикает В конце всего Он э, И в конце концов Я лежу на земле После того, как мой противник Убежден, что ударил Своей секирой по моей голове А, клянусь, это больно Ну хотя бы Хотя бы, знаете, хотя бы Мы не остались одноруким и тяжело раненым а хотя бы просто раненым Это уже что-то и наш опыт поединков увеличился все замечательно ну .ranchisse. опыт участия в поединках плюс 2. а то есть а то есть чем больше мы участвуем в поединках тем больше у нас личные боевые навыки правда я не знал я не знал так хорватская венецианская дюр война за владение то есть нам можно, euh, нам можно поменять потом на войну или охоту и просто в поединках участвовать, повышать свой боевой навык. Хотя мы не военные, мы больше просто ученый. Так, Хорватско-Венецианская война... За... Наконец-то эта война закончилась! Наконец-то! Так, и мы можем... Смотрите, у нас всего 65 человек осталось! Бедный Микель, он просто здесь, наверное... Ладно, все, всех распускаем. Все возвращаются домой. Блин, хоть бы... Хоть бы... Светлейший дождь объявил войну Хорватии опять, снова. Хотя у них, наверное, сейчас перемирие, да? У тебя пере... Нет у него никакого перемирия. Вот у королевы Неда есть перемирие, а, а светлейший дождь может отомстить. И просто на, напасть... Ведь у нас же... Ведь у его вовсалов, у меня в, в частности, есть претензии на, на, на титулы и земли, которые содержат в себе Хорватия. Почему бы он просто. Вот блин, жаль, что мы сейчас не, не светлей же дождь, никак не можем им встать. Это было бы круто. Так, иногда различие, определяющий успех, может быть столь же сложным, как его достижение. Многие металлы прочие субстанции настолько похожи, что их может отличить только специалист. Во избежание ошибок, возможно, стоит вложить деньги в библиотеку справочной литературы. Мы потратим еще 20 монет и еще больше уйдем в минус. Но во имя науки я готов на все. «Недостаток денежных средств». Дает только минус 25% боевой дух войска. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Так. «Произошла катастрофа!» «Нарастающая зловоние, исходящая из кухни, заставила стражу исследовать мои запасы алхимических ингредиентов». «Я так много внимания уделял работе по сборке моей лаборатории, что ингредиенты начали портиться». Так, спасти, что осталось. Они не должны там храниться, им нужно особое помещение. Еще минус 25. Ну хорошо, хорошо. Мы можем занять деньги, кстати говоря? Занять 300 у евреев. А, у нас... Мы не можем занять деньги у евреев, потому что наш сюзерен изгнал евреев. До скольки это продлится? Когда евреи вернутся? Непонятно, непонятно. Не вся керамика подходит для тех алхимических работ, которые я выполняю. Мои, мои эксперименты требуют как пористой оранжевой керамики, которая может поглощать компоненты в тигле, так и темных огнестойких сосудов. Так, ну еще, дор еще дорогую импортную керамику. Мы уходим в минус все больше и больше. Где бы взять Деньги. Где бы взять деньги? Почему у нас так медленно растут доходы? Потому что мы отдаем всю зерену. Так, так, так, так. Блин, совсем, не, совсем нет денег. Что же делать? Как же быть? Ну, ну ничего, ладно. Деньги у нас вернутся. Сейчас у нас 60. 60. Сейчас у нас 60 И сколько должно времени пройти, чтобы у нас Ну, чтобы у нас восстановились все деньги Чтобы мы вышли из минуса, вышли из долгов Так, сейчас я посчитаю Сейчас посчитаю, посчитаю Так, сейчас у нас 60 Мы разделим на 4,87 Через 12 месяцев, то есть через год я, знаете, что хочу сейчас сделать? Ты, кстати, напомнил мне... Вот, вот это мне напомнило о том, что можно собирать налоги. Мы соберем их вот здесь, в Задаре. Будет замечательно, будет хорошо. И у нас сколько стало? У нас, наверное, чуть больше станет. Так, работа на создание кабинета, в котором я могу проводить свой эксперимент, наконец-то завершена. Конечно, он... Сравниться с величайшими... Конечно, он сравнится с величайшими лабораториями современностями, но, несомненно, поможет мне найти знания, которые я ищу. Наверное, не сравнится с величайшими. Ну что ж, приступим. Плюс 5 экономических баллов, прирост престижа и образованность. Супер. Пора приступать к работе. В собственной лаборатории я могу приступить к выполнению поистине грандиозных работ, не понимая, как я вообще обходился без рабочего пространства и инструментов. Гермес трижды величайший, теперь раскроет мне свои секреты. И плюс 100 а, к тайным знаниям. Сколько нам нужно тайных знаний? 750, у нас пока что 271. И прирост нам дает образованность. Так, так это опять то же самое, я выберу вот это. Ну что, будет у меня повышаться... Будут у меня деньги восстанавливаться, возвращаться. Ну, постепенно возвращаются, как вы видите, да. Так, она была впечатлена. А, и смотрите-ка, 97, 97. Нам осталось еще 3, и тогда будет уже 100. Супер. Давай рожая нам сильных детей. Мы ждем от тебя, мы ждем от тебя подвигов, ждем от тебя детей твоих. Чтобы ты нам рожала наших... Так. Так, Венеция и Генуя создали альянс. Отлично. Хм. Так, интересно, интересно. 767 мы имеем. Мы, может, кому-нибудь сможем объ... объявить войну за фактории? 767. Ну, у нас всего 6... 767 человек. Потому что мы единственные из вот этих вот бездельников кто помогал светлейшему Дожу участвовать в войне. Вот мы можем Джавани Дзиани э, объявить войну. Но у нас все равно только у него 798 человек, а у нас э, 791. У нас чуть-чуть больше. Чуть-чуть больше у него. На 7 человек больше. Тогда я предлагаю сделать следующее. Дренировать э, ополчение Пускай э, Микеле тренирует ополчение туда. И тогда у нас быстрее будет восстанавливаться армия. И тогда мы сможем кому-то еще объявить торговую войну. Я бы хотел отомстить Фольеру. Потому что что-то он сильно вот разжился. А, что-то он сильно вот оборзел немножечко совсем. Так, а, Фальера, Фальера, Фальера, Давай-ка мы вот что сделаем. А, пусть это... Пусть это мало, но хотя бы хоть какой-то шанс у нас будет. Так, кого мы можем еще пригласить э, к нам в заговор? Заговор, заговор. Мы можем пертиль пригласить, но 4% ему нужно еще э, что-то подарить, какой-то подарок, но у нас нет денег на это. Я думаю, что 27% этого хватит. Этого хватит, чтобы убить его, потому что, я помню, даже при 10% у меня упадал ивент на то, что давайте его убьем, а, давайте его убьем. И прокатывал. При 10% получалось, что заговор срабатывал. Но в очень редких случаях. Конечно, когда у тебя много сторонников, когда сила, сила заговора там, там, под 200%, тогда, конечно, тогда больше. но ну, и даже тогда бывают такие обстоятельства, что даже тогда бывают такие обстоятельства, что, ну, невозможно, что мы там, что нас раскрывают, что он не умирает, что, что тот, кого мы хотим убить, он не умирает, что, в общем, много очень факторов неприятных с этими заговорами связано. Ну, а что поделать, это наша жизнь, действительно. Так, а, минус 18, очень скоро у нас восстановятся деньги все, и мы сможем себе... А, что, эх, что я говорил? Я хотел нанять ремесленника, но пока что у нас нет на это денег. Ну, скорее всего, деньги у нас восстановятся уже в следующей серии, а пока что... Всем спасибо за просмотр, ставьте, пожалуйста, лайк, если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал... Всем до скорых встреч и всем пока!